Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, вы попали на канал ЕГЭ. и сегодня у нас обзор криптовалютного рынка. 1 декабря ноябрь у нас завершился и у нас получается последний месяц уходящего года, а это самый-самый важный месяц для всего рынка в целом и напоминаю, что именно в конце декабря мы с вами предполагали завершение бычьего рынка. Мы с вами это предполагали еще в июле и мы предположили, что бычий рынок у нас закончится 21 декабря примерно на значении в 70-80 тысяч долларов. Посмотрим, реализуется ли данный сценарий. Итак, пойдем по порядку месячный тайфрейм. Ноябрь у нас закрылся, как я уже сказал, а свеча у нас неопределенная, то есть в принципе ни на что она не влияет. Тем не менее, я напоминаю, что в октябре у нас свеча закрылась подобным образом. Вот, октябрьская свеча, у нас образовался паттерн поглощения, и свеча закрылась в районе предыдущих максимумов, что указывает на очень сильный бычий фактор. Смотрите, мы уже видели подобную картину, я напоминаю, быстренько вам скажу. В октябре мы видели... Закрытие вот здесь вот октябрь предыдущего года, закрытие в районе предыдущих максимумов и тот же самый паттерн поглощения После чего мы увидели сильнейшее повышение и в принципе картину у нас глобальный остается бычей Так что я ожидаю дальнейшего повышения, правда конечно же не такого сильного как было у нас в прошлый раз А вот локальная картина пока что выглядит помедвежьей, дневной таймфрейм, мы здесь видим область сопротивления Видим пробитие данной области сопротивления, потом возврат, и сейчас происходит ретест То есть нам нужно вернуться в этот диапазон, то есть превысить данную область сопротивления И совершить закрепление Наш H4 а, картина как раз-таки говорит о возможном закреплении То есть мы здесь видим локальный нисходящий тренд, образование головы и плеч И для подтверждения нам нужно пробить линию шеи, которая находится как раз-таки на уровне 58-60 тысяч Именно данную область нам нужно пробить и закрепиться чтобы быть уверенным в дальнейшем повышении. Пока что с прогнозами альткоинов я дерзить не буду, поскольку биткоин – движущая сила всего крипторынка, и нам нужно именно это закрепление. И часовой таймфрейм, братьте внимание, что мы здесь видим на биткоине, импульсное движение вверх, и вот такой вот диапазон в виде вымпела. Это у нас фигура продолжения тренда. Но вымпел у нас образовался в районе области сопротивления, то есть вместо... Практически нет. Тем не менее, это также небольшой бычий фактор. Мы можем здесь пробиться, и потенциал данного вымпела как раз-таки составит данное пробитие. То есть вот до сюда цена может дойти до уровня 61 тысяча долларов по этому А Что касается итогов биткоина, я по-прежнему настроен по бычью, но мне нужно увидеть это закрепление. Очень сильно нужно увидеть это закрепление выше данной области сопротивления. Только тогда я стану уверен в дальнейшем повышении. Поэтому просто ждем и наблюдаем с движениями цены. И что касается эфириума. Эфириум я также хочу проанализировать Эфириум у нас дошел до отметки предыдущего глобального максимума Это примерно 4800 долларов И сейчас находится на этой отметке То есть мы с вами можем пробить в ближайшее время глобальный максимум Также напоминаю, что в прошлом видео я сказал, что цель по эфириуму это 6000 долларов И также... Я сказал, что это вероятная четвертая волна по волновой теории Тем не менее, здесь я совершил ошибку Поскольку тогда бы четвертая волна зашла в ценовую зону волны 1 Поэтому это нельзя назвать четвертой волной И вероятнее всего, это лишь растянутая третья волна по волновой теории То есть, проще говоря, мы с вами можем уйти более чем на 6 тысяч долларов Примерно на 7-8 тысяч долларов Это конечная цель по эфириуму же, как и на биткоине, мы видим здесь фигуру технического анализа Чашка с ручкой и потенциал данной формации составит диапазон в районе, опять же, 6 тысяч долларов Давайте нарисую это прямо на графике, это у нас логарифмический график, чтобы было более понятно Поставляю к уровню сопротивления и получаем значение в районе 6 тысяч долларов И биткоин доминация у нас потихоньку падает, это значит, что альткоин у нас показывает силу И обратите внимание на уровень 40, на значение 40, пробитие данного значения будет сулить Масштабный альт-сезон, вероятнее всего То есть нам нужно увидеть движение по доминации вниз до уровня 40 И пробитие этого значения Тогда вероятнее всего альткоины у нас полетят Но также важно увидеть и повышение на биткоине Также напомню второй сценарий, более негативный Если мы все-таки не сможем пробить данную область сопротивления И устремимся вниз, то нам ни в коем случае нельзя заходить за котировку 52 956 Тогда анализ придется у нас, нам пересматривать То есть имейте это в виду, что если цена уйдет за эти минимумы то это будет негативный медвежий фактор для цены. Друзья, вот такая вот картина для криптовалютного рынка на сегодня. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал, здесь также выходит куча разборов, а стараюсь публиковать сейчас по два поста в день. Пишите в комментариях ваше мнение, ваше видение и ставьте это видео палец вверх. Для меня это наилучшая поддержка и мотивация. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.